Я Юрва Елена, я живу в Волжском, это Волгоград, рядышком, Волгоградская область. Чем я занимаюсь? У меня бизнес, посуточный бизнес на два города, в Волгограде и Волжском. Сейчас я нахожусь в Москве с тем, чтобы побыть на этой встрече. Я, я, это уже третья моя встреча, на самом деле, в территории инвестирования, и каждая встреча дает мне... Я думала, мне уже нечего больше дать, нечего больше взять здесь, но это неправда. Очень много новых контактов, максимально много новых контактов, много новых идей. вот. И буквально вот такие знакомства, которые это случайность, но случайности и не случайно в нашей жизни на самом деле. Гаджеты, мы тоже, мы с сыном в гаджетах здесь у нас на двоих 100 гаджетов. Потом еще, еще одна тема здесь мне очень понравилась, вдохновила. Я буду это делать в Питере параллельно. Не знаю, как я успею, но это буду делать. А, контейнеры. Обалденная тема. Просто супер. Так что благодарю территорию инвестирования за то, что они просто есть. И то, что у нас есть такие возможности. Когда я приехала на, на первую встречу, на первую. У меня было семь объектов, сейчас у меня их 9. То есть я начала еще до территории, я самоучка на самом деле, но это не значит, что нечему учиться. Здесь много чего я нового для себя, то есть масштабно у меня, я уже мыслить стала совсем по-другому, масштабно и ну совсем другими цифрами стала считать, поэтому, поэтому я двигаюсь дальше по жизни, и мне кажется, я быстро двигаюсь на самом деле, два года посуточного бизнеса, но у меня такое еще, так, такое видение сейчас, что это, это вот мало совсем, хочется больше и дальше.